В Казанском федеральном университете прошло первое заседание ученого совета в этом учебном году. Повестка дня представлена на экране. Первый вопрос у нас – конкурсный отбор претендентов на замещение должностей. ...тогодичных работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. В Казани пройдет сентябрьский турнир по фиджитальным играм. Универ-ТВ ищет таланты. С 10 по 12 октября в шоу-руме будем проводить большое мероприятие. Оно будет посвящено как десятилетию Универ-ТВ. И будет такой своеобразной экскурсии для первокурсников. Всем привет! В эфире Универньюз о студии Анна Климина. В Каире, Анкаре и Тегеране стартуют курсы для абитуриентов Казанского федерального университета. Иностранные абитуриенты из Египта, Турции и Ирана получат возможность готовиться к поступлению в ВУЗ, не покидая свои страны. С текущего учебного года подготовительный факультет КФУ запускает специальные программы по русскому языку и другим общеобразовательным предметам на базе ВУЗов-партнеров в столицах этих стран. Обучение будут вести сертифицированные преподаватели, прошедшие программы повышения квалификации в КФУ по методикам разработанными преподавателями вуза. Регистрацию на подготовительные курсы в Каире, Анкаре и Тегеране уже открыто на сайте подготовительного факультета. Первое заседание ученого совета в этом учебном году. Что было на повестке дня, смотрите далее. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин провел свое первое заседание ученого совета. Ректор традиционно поприветствовал членов совета, а после приступил к актуальным темам, которые осветил в повестке дня. Повестка дня представлена на экране. Первый вопрос у нас – конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Второй, второй вопрос – Представление и присвоение ученых званий. И третий вопрос о выдаче дипломов доктора наук, кандидата наук в Казанском Привозском федеральном университете. И разное. Далее заседание вел председатель ученого совета КФО Дмитрий Таюрский. Также участники заседания приняли решение о выдаче дипломов доктора и кандидата наук. Напомним, что решение принимается на основании резолюции диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук и заключения, представленного аттестационной комиссией Казанского федерального университета. У нас есть две комиссии. Первое слово предоставляет представительственной комиссии Казанского университета по гуманитарному направлению профессору Фахрудинова Райлера Вильяновича. Райлер пожалуйста, вам спасибо. спасибо. В блоке разные члены совета проголосовали за создание диссертационных советов, действующих на постоянной основе по ряду научных специальностей на базе Института математики и механики имени Лобачевского, Института фундаментальной медицины и биологии на базе Института экологии и природопользования. Кто за то, чтобы открыть в Казанском федеральном университете пять... Представленных диссертационных советов по соответствующим специальностям. Кто за? Против? Воздержались? Спасибо, коллеги. Напомним, что с 1 сентября 2017 года Казанский федеральный университет получил право создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, определять и измерять составы этих советов, устанавливать их полномочия, определять перечни научных специальностей и многое другое. Отметим, что всего в составе диссертационного совета должно быть не менее 10 человек, из них сотрудников КФУ не менее половины. Также по каждой специальности не менее 5 докторов наук, в том числе не менее трех докторов наук, сотрудников Вуза. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Андрей Багудинов, Универньюз. Российский Газпром и китайская национальная нефтегазовая корпорация перейдут на расчеты в рублях и юанях. Чем обусловлено такое решение и что это значит для российской экономики, расскажет Карина Саяхова.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 В новом IT-парке прошла пресс-конференция в формате публичной встречи со специалистами в области фиджитал. О концепции игр и о дисциплинах, которые будут представлены в Казани, вы сможете узнать в следующем сюжете. В столице Татарстана в период с 18 по 24 сентября 2022 года пройдут первые фиджитал игры по дисциплинам. Фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, битсейбер, VR-игра, в которой участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки и гонки дронов. Фиджитал игры состоятся на территории международного выставочного центра Казань-экспо. Турнир станет тестовым мероприятием в преддверии инновационного масштабного события игры будущего, которое пройдет в 2024 году в это шаг в будущее, сто процентов. Это и называется играми будущего, поэтому. Хотим, чтобы у нас все получилось. И вот важно для нас в этом сезоне, в этом году провести тестовые мероприятия, опробировать все инновации, которые мы хотим сделать совместные, и сделать очень хорошую, в том числе и телевизионную картинку. Это тоже такая инновация для нас. Как правильно это все показать, это я говорю не, про, не просто про телевизионный экран, а в целом организовать очень достойную, очень понятную, трансляцию вот именно вот этих вот этого фиджитала, потому что по классическим видам у нас приблизительное понимание есть, как это может происходить, а именно вот такой микс, это мы будем делать впервые. Фиджитал-спорт – это новое направление, которое приходит к нам с веком цифровизации. Символично, что именно в год цифровизации в Татарстане Казань принимает эти соревнования. На сентябрьском турнире представлено четыре дисциплины. Каждая из них соответствует концепции фиджитал. То есть соединяют в себе физическое и цифровое начало и заставляют спортсмена проявить как спортивную подготовку, так и технические и цифровые навыки. Например, если люди играют в доту, они после этого выходят в физическую площадку и на той же самой... Подложки, как будто они в, в игре, в компьютерной игре находятся, они а, тоже выполняют определенный, определенный набор а, спортивных, а, ну, назовем это квестом, да? то есть а, определенная физическая активность, которая а, логическим образом отзеркаливает ту гиперспортивную активность, в которой они только что побывали, и наоборот. Сентябрьские и ноябрьские турниры – первый шаг на пути к организации масштабного международного события «Игры будущего» 2024 года. Это первый тест привязки к местности. Спортсменам-участникам предстоит попробовать фиджитал-спорт в деле. Организаторам учесть все тонкости, чтобы сделать соревнования зрелищными и понятными для болельщиков. Это не просто новый формат, это новая спортивная история. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универ -Ньюс. Молодые, артистичные и ответственные – именно такие люди нужны студенческому телеканалу. Когда пройдет кастинг на роль ведущего новостей, узнаете в сюжете. В этом году первый и на сегодня единственный в России круглосуточный университетский студенческий телеканал «Универ ТВ» отмечает свой юбилей. За 10 лет непрерывной работы он стал стартовой площадкой для многих операторов, корреспондентов и ведущих программ. Выпускники нашей редакции уже готовят речь для мероприятия. С 10 по 12 октября в шоуруме будем проводить большое мероприятие. Оно будет посвящено как десятилетию «Универ ТВ» и будет такой своеобразной экскурсией для первокурсников – Будут проводиться мастер-классы, планируем также научно-практическую конференцию, это все пока предварительный план мероприятия. Возможно, будут викторины, какие-то конкурсы для студентов, в принципе активности. Также поговорим с представителями медиацентров университета, это студенты, которые также на добровольных началах делают какой-то свой контент поговорим со студенческими организациями вообще, как построить взаимодействие с телеканалом, насколько это сложно прийти и что-то сделать, авторский контент. Одной из ведущих программ телеканала остается «Универ Ньюс где в роли ведущих и корреспондентов выступают студенты Казанского университета. Параллельно с остальными мероприятиями 10 октября пройдет и кастинг на роль главного лица новостей. Во-первых. Тебе необходимо подать заявку в личное сообщение ВКонтакте нашего паблика, ну и следом за этим дождаться одобрения, да, мы тебе обязательно ответим, напишем твой порядковый номер и запишем тебя на определенную дату, когда тебе надо будет подойти сюда, в большую студию, где уже непосредственно со мной и с моими коллегами пообщаемся лично, где ты мне расскажешь о себе, кто ты, что ты, проведешь небольшую творческую самопрезентацию на 20-30 секунд, ну а следом за этим прочитаешь всего небольшую подводку с суфлера, я уверен, у тебя это классно получится. Подробная информация о времени кастинга и программа мероприятия появится позже. Следите за подробностями в социальных сетях и на сайте Универ ТВ. Алина Красильникова, Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. Третья курсница Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Талия Зинатова получила грант в размере 350 тысяч рублей на реализацию проекта «Экофест». Она стала победительницей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, который состоялся в рамках второго этапа Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае «Экосистема. Заповедный край». На этом все. В студии была Анна Климина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!